Пока было солнце, я думал, что пел, я думал, что жил. Но разве это настолько важно? Чего ты хочешь еще? Никто из нас не выйдет отсюда живым. Когда грозам мне легче дышать, это факт. Небось и всегда попадает в такт. Цветы, что я подарил тебе, будут стоять до утра, никто из нас не выйдет отсюда. Если в небе сталь Я хотел бы успеть допеть Но если нет, то не жаль Я строил так много стен Я столько хотел сберечь Но никто из нас не выйдет отсюда жив